Здравствуйте, подписчики моего канала. Ну, вот хочу рассказать про породу брам. Это вот брама светлая. Вот они. Вот это вот. Трибутные темная. Это темная какая-то брамка. Ну я ее купил тогда за 500 рублей. Не знаю, что это за порода, но пока. Она здесь, короче, содержится. Ну это ломан брам ну приблудную соседнего не принимает ее ну а вот мои девочки красавицы вот два молодых петушка вот они вот. уже дерутся просто моего я брал две девочки и одного мальчика с хорошего хозяйства и моего петуха индопутка да вот так забила как мамонта. В общем, круче даже вот таких здоровенных монстров куриного царства. Вот они у меня вот такие. Вот. Что могу сказать? Птица в принципе больше декоративная, растет очень долго, красота, конечно, хорошая мало разрывает можно сказать что практически не роет ходит так очень интересно из-за того что у нее такая оперение вот. мясо довольно таки вкусное, очень вырастут вырастают в принципе большими там по моему до 5 6 килограмм может даже до 7 вырастать потому что цветовая брама пород также неплохие наседки, можно их применять в качестве наседок в общем такие вот красавцы он думал у меня я брал в другом хозяйстве петушков точнее не петушков а яйца вывел вот э, из них, э, в принципе, два петуха, смотрю, есть. Может даже три. Вот, если будет три, то, в принципе, будет это не очень хорошо. Тогда останется всего три. Девочки. Ну ладно, будем потихонечку развивать свое хозяйство по бравам. Вот такие у меня красавицы. То есть, в принципе, порода декоративная, несутся очень мало, по-моему, 120 яиц в год. То есть, на мясо растут очень долго. В принципе, только для красоты хозяйства можно применять. Ну и для гурманов, кто любит очень вкусное мясо куриное. Вот как-то так вот. Тоже у меня здесь кушают тыкву, как положено. Вон там яичко снесли. Что хочу сказать. Вот гнездо наверху для брам вообще не подходит полностью. Потому что порода очень тяжелая. Летать она не может. Летать она не может. Забирает, забирается... Забраться на это она не может Вот, вот это вот черная может забраться Не знаю, это брама, не брама Ну что это помесь какая-то Она может забраться И это забирается, а эти ток внизу Все, всем спасибо За внимание, до скорых встреч